Вот мы добрались, с горем пополам развернулись в этом месте, нашли себе небольшое место для стоянки отдыха. Дорога очень узкая, разъехаться со встречным транспортом практически невозможно. Вот такой у нас тут творческий беспорядок. Полевая кухня во всей ее красе. Все, всем, кто собирается кушать или кушает, желаю приятного аппетита и чаепития. Вот такой вот, ребята, красивый лес. Смешанный, елово-сосновый, какие-то кусты, березы еще, снимать очень тяжело, никуда не сойти, снег очень пухлый, еще усложняет съемки яркое солнце, которое от снега отсвечивает, поэтому против солнца снимать просто нереально. Ребята, кто-то бегал, след такой прям трубка звериная. Не знаю, честно говоря, чьи следы, но сто процентов могу сказать, что не медведи, не волка. Может лисица какая-нибудь или зайца. А тут следы резко обрываются. Дорогу почистили в человеческий рост снега здесь. Вон нару нашел чьи-то. Следы прям туда идут. Тут у а меня не добраться снег. Проваливается. Попробую снежками покидать. Может кто вылезет может не вылезет не ребята бесполезно Только что проехал тракторишка, за ним следом Нива. Едут в сторону села, которое в этом году оказалось из-за снега закрыто. В общем, перед ними уехал туда Урал, солярской с горючим и УАЗик с лекарствами. Уже который день пробиваются к этому селу. Снега человеческий рост нападало. В этом году люди там оказались просто заперты. Сейчас только два снегохода промчались туда. И самое интересное, в Ниве мужичок останавливается, опуская стекло, увидел штатив. И давай расспрашивать, кто и откуда, чем занимаюсь. Я говорю, снимаю фильмы, отдыхаю, воздухом дышу. Он говорит, сейчас будет следом ехать Аким, повыше там какой-то. Ты, говорит, камеру убери, чтобы обыска никакого ничего не было, не докопались. Короче говоря, судя по всему, Ким туда к людям, один едет, второй, убедиться, что с ними все хорошо, оказать помощь и содействие. Ну а мы будем прятаться, чтобы у нас не сгребли вместе с камерой. Пришло время собираться в обратный путь, начало холодать. Будем выдвигаться, если что будет интересное по дороге, остановлюсь, обязательно сниму. Вот по такой красивой дорожке возвращаемся обратно. Снега, если стоять на дороге, то с человеческий рост. Вот эта шапка сбоку, справа и слева. Надо головы достает. Снега очень много. Короче, ребята, сегодня в лесу движняк. Проехал только что служебная машина. Следом внедорожник с прицепом. За ним скорая помощь. В общем, сегодня день сельской местности. Ну все, мы почти выехали уже на основную дорогу. Осталось проехать километров 15-20 и будет уже асфальт. А там полтора часа до города. Ну все, всем удачи! До новых встреч. Уже теперь точно пока.